еще один раз налево свернуть. Наконец-то мы вышли из туннеля в довольно большую комнату с высоким потолком. Хотя комната это можно было назвать только с натяжкой. Похоже, здесь что-то бывали. Возможно, уголь. Может, золото. Все стены были изрублены. То ли киркой, то ли отбойным молотком. Хотя нет, отбойный молотком сейчас нет. Так, да это... это. Здесь цары корремешный мрак по бедистным нашим оставался фонарик. Сломайся он и вряд ли мы когда-нибудь выберемся отсюда. Шурик, шурик, шурик. Ответом на стало лишь. Надеюсь, с ним все в порядке. Ничего, найдем его. Но куда он мог уйти? Каком-то не было другого выхода. Конечно, возможно, в этих туннелях есть еще места, где мы не попали. Знаешь, придется искать дальше. А, тут опять. Ребят, извиняюсь, но мы тут с вами останавливаемся ненадолго. И я беру...